Уважаемые зрители, тема сегодняшней лекции коррекционные методики. Любая негативная карма, даже самая тяжелая, поддается коррекции или улучшению. Перед вами карта женщины 69 лет, страна Финляндия, где очень, где у нее очень тяжелое заболевание болезнь Альцгеймера. И здесь на этой карте показана судьба и жизнь этой женщины были еще очень тяжелыми. В роду много суицидов. Красный цвет наплывал в виде сосулик. Это суицидная форма наследственности. Две хрональные матрицы, активная и пассивная, на голове. Практически мозговая активность этой женщины практически отключена. отключена. И здесь также много, кроме этого заболевания много много других заболеваний но это не значит, что ей нельзя помочь ей помочь можно хрональные матрицы тем более, если учесть, что две хрональные матрицы на голове это практически негативная зона район негативной зоны мыслительный процесс замедлен или отсутствует вообще практически этот человек становится есть такой грубый исламист сравнение в данном случае когда говорят человек растение это именно, в данной ситуации это именно так как же проводится коррекция виды коррекции их много но основные виды коррекции это интеллектуальные когда человек сидит напротив меня и мы путем светской беседы непринужденно беседы о погоде, о политике, о рецептах. Ну, человек человек ждет коррекцию, но он не, не думает и не знает, что она уже идет. И здесь самое главное, самое главное оператору найти интерес, или жилку интереса этого человека. Но с таким диагнозом найти общую тему разговора практически невозможно. Здесь подходит другой вид, значит, оккультная коррекция, с чтением определенных и специальных молитв. Да. Значит, молитвы есть разные. Есть молитвы по тематике здоровья, конкретно где указано такое-то заболевание, загоняю раба больше такого-то и так далее. Я специально конкретные молитвы не произношу, потому что каждая молитва имеет свое целителя. И каждая молитва соответствует, и есть высоковибрационные молитвы, и есть такого низко-довольно среднего уровня. Происхождение молитв неизвестно до сих пор. Молитвы, конечно, были составлены много веков назад, многие искажены, перетерпели изменения. И если оператор где-то сделает ошибку, то его молитва с искажением тоже пойдет гулять. Следующее сделает. Здесь используется конкретная, искаженная молитва. Чистая, неискаженная, конкретная молитва. Но здесь есть условия. Помещение, где происходит коррекция, должно быть чистым, без всевозможного мусора. Должна быть открыта форточка. Энергия молитвы должна, она не выходит через закрытые двери, энергия молитвы, или так называемая форма, через арматуру а выходит через окно, значит окно должно быть открыто, воды в помещении не должно быть, острых режущих предметов тоже не должно быть. Здесь да. человек садится в кресло, и оператор, зная, что оператор уже после диагностики заранее составляет конспект работы, набросок, в тетради, блокнотики да. специальные книжки, где определяют что именно Здесь нет того же на обом лазере, как говорится. Конкретно должно быть. И по этой конкретике, и по так называемой коррекционной карте. Значит, я вам показал вот эта диагностика карт. А вот коррекционная карта, где через каждые пять минут записывается работа оператора записывает он сам или помощник здесь каждая здесь 12 позиций каждая позиция по 5 минут итого час на коррекцию дается в пределах часа если кто-то скажет что там на вечернюю заре он бегал потом бабки нюрки натки и так далее целый месяц этого это уже не коррекция это привязка денег и когда появится здесь показано, как трансформируется негативная карма, негативная карма человека сам процесс и выход негатива и очищение и другие подробности в конце может быть символ обозначающий, что работа проведена успешно здесь в данном случае здесь типа шлема и по бокам две фигурки. Это не ангелы-хранители. У нас многие целители за, за, зациклились на ангелы-хранителях. Как таковых ангелы-хранителей у человека нет. Это заблуждение. Да. Это анима-анимус, мужское и женское начало. Многие целители их принимают за ангелов-хранителей. Это своеобразная жизнь у поле человека, живущая за счет его энергии сама себя воспроизводящая, имеющая определенный срок жизни и так далее. И здесь, видите, две коррекционные карты, и они разные. Много тысяч карт, ни одна не совпадает. На одно вот верхняя позиция, да, здесь мужчина Давид, показано здесь фигурки. С правой и с левой стороны человека показано рот. Здесь показано пять поколений. Да. Значит, типа камней, выпадающих с фантом. Это грехи. И камни там, это, и, и, Именно есть синоним грехов. Выходит. Показано негатива жившей связи головы разбитое поле. Практически человек, проходящий коррекцию, сидящий в кресле в этом кабинете, помирает и возрождается заново. Практически у него второй день рождения. И я всегда предупреждаю, запомни, это твой второй день рождения. Эффект воздействия, эффект воздействия коррекции кармы при совпадении интересов и желания посетителя и у оператора 7-10 лет. Когда приходит человек, который в это не верит, то с ним не проводится коррекция. Ему объясняется, терпеливый оператор объясняет, кто-то этот феномен объясняет и отправляет человека для созревания, где даются ему ссылки на сайт. А потом спрашивают, ты прочитал материал на сайте? Ой, нет, меня некогда было. С таким человеком просто-напросто. Здесь показано, значит, завершая же стадии показана э, звезда. Три круга – это душа человека. Душа человека – это зримые понятия, это не что-то эмфирное. Душа человека – три шестерки, 666. И при коррекции оператора это тоже учитывает. Да, учитывает. Здесь показан, э, тем более, это Давид, это у нас... Иудеи показан высокий уровень святости этого человека в роду были раввины и как итог оператор воскрешил память прошлого восьмиугольная звезда и эти символы могут быть совершенно самые разные самые самые разные да. а человек как бы проходит Второй цикл, жизненный цикл, эффект, цикл эффектов здесь может быть и меньше, 3-5, но 3-5, если перед вами сидит хаман верующий, который ничего не знает, с любопытством. как правило, операторы с такими не работают, если кто-то начнет работать, то с целью выяснить для себя информативную ценность. Этот бланк представляет собой... Именно научную ценность. Здесь показан, показан трансформация энергии человека. Никаким другим путем это посмотреть невозможно. Коррекция кармы делается э, за счет энергии. Энергия двух видов, где можно сделать коррекцию кармы. Атомный уровень энергетики и танталовый уровень остаточных реакций. Наиболее сильный танталовый уровень. Он безопасен для здоровья. Атомный уровень, когда с позвоночника оператора, позвоночник образуется типа сорода, как атомный реактор. Биорадиоактивные излучения, проходя через кровь, лимфу, жидкости человека, ионизируют их. Если после работы замерить радиационный фон, то помещение становится... Если по городу 14, то помещение становится 16, и нам до 18 доходит. Через полчаса, через полчаса фон падает. Атомный уровень небезопасен для здоровья оператора. Те, кто знает другой уровень, танталовый, тот уровень совершенно безопасен. Но тот уровень опасен для техники. Вырубается, выходит из строя любая техника. Любая. Самая защищенная. И если, если, в первом уровне, если в первом уровне энергия проходит через тело оператора, то во втором уровне энергия излучения идет по контуру биополя. Это очень редкий феномен, малоизученный. И не всегда можно на него выйти. Мне приходилось в таком состоянии быть несколько раз. Да. То есть всюду нужна энергия, куда ни коснись. Просишь у Бога помощь. Если ты болеешь, у нет энергии, то ты помощь вреда и получишь. Энергия просьбы доходит до Бога именно, когда она у тебя есть. Так что, уважаемые зрители, забудьтесь о своем, о своем теле, о своем здоровье. Здесь много Параллельно происходит новый феномен. Ионизируется воздух помещения. Помещение блокируется. Посторонний человек, даже если он находится в обществе где-то рядом, то он не сможет уйти в то место, где происходит коррекция. Уважаемые зрители, я продолжу дальше свою мысль. Здесь не только упирается, вся проблема не только упирается в энергию, энергию человека. Здесь. Проблема упирается, оператор и занимающийся коррекцией кармы, должен иметь довольно высокий уровень посвящения. Когда человек изучает, изучает сам себя, то это первое посвящение Сына Бога. Только, только изучает. Когда он вошел в подробности своего тела, живущих там духов тела или альтера, персонали, то он становится. И уровень посвящения Титан. Человек, познавший саму себя. И дальше посвящение третье Воин знаний. После война знаний сын Бога. Это самый высокий уровень посвящения. Дальше стоит огненный уровень. И на этом все уровни посвящения заканчиваются. И оператор использует то, что ему надо по тематике. Все методики эти посвящения не используются потому что каждый уровень посвящений имеет много своих элементов воздействия и методик и следующее что я хочу сказать паузу и для очередного цикла лекций я бы, я бы с удовольствием выслушал, выслушал ваши вопросы заявки на тот или иной цикл лекций. И их бесконечно много. Тематика, которая перед вами освещается, закрытая тематика. Но носить это в душе, не посещать никого, это тоже тяжеловато. Надо выкладывать. Выложишь знания, получишь другие. Не выложишь, ничего не получишь. И это заставило меня с вами поделиться этими тайнами. Так что жду ваших звонков. На сайте они есть.